Невыраженные эмоции никогда не умрут. Они похоронены заживо и появятся позже, в более уродливых отношениях. На прогулке часто не думаешь, куда идешь, однако не сбиваешься с пути и приходишь туда, куда хотел изначально. В большей степени мы стремимся к тому, чтобы отвести от себя страдания, нежели к тому, чтобы получить удовольствие. Идеальная, вечная, очищенная от ненависти любовь существует только между зависимым и наркотиком. Мой мир — это маленький островок боли, плавающего в океане равнодушия. Оставаться честным с самим собой — очень хорошее упражнение. Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь, и глупость сны это отражение реальности, а реальность отражение снов. И если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью, это значит только одно, что он болен. Человек никогда ни от чего не отказывается. Он просто заменяет одно удовольствие другим. Любящий многих знает женщин. Любящий одну познает любовь. Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. Ничего не бывает случайного. Все имеет первопричину. У каждого человека есть желание, которое он не сообщает другим и желание, которое он не говорит даже самому себе. К занятому человеку редко ходят в гости бездельники. К кипящему горшку мухи не летят. Задача сделать человека счастливым, не входило в планы создания мира. Ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность. У женской груди скрещиваются любовь и голод. Цель всякой жизни есть смерть. Только воплощение в жизнь мечты детства может принести истинное счастье. Прикосновение означает начало преобладания всякой попытки, подчинить себе человека. Сон — это состояние, при котором я не хочу осознавать, что происходит в мире. Мой интерес к нему угасает. Чем более странным нам кажется сон, тем более глубокий смысл он в себе несет. Мы выбираем друг друга не случайно. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании. Первым. И самым главным признаком глупости является отсутствие всякого стыда. Не все то забыто, что мы считаем забытым. Большинство людей в действительности не хотят свободы. Человек — это неустанный искатель всякого удовольствия. И каждый отказ от ранее испытанного удовольствия дается ему очень тяжко. Депрессия — это явный замороженный страх. Из ваших уязвимостей выйдет вся ваша сила. Во время критики я могу защититься, но против похвал я бессилен. Любая женщина должна смягчать, а не ослаблять мужчину. Мы приходим в этот мир одинокими. Одинокими и покидаем его. Ребенок аморален. У него нет никаких внутренних торможений на пути к удовольствию. К несчастью, подавленные эмоции не умирают. Их заставили молчать. Любая ответственность большинство людей страшит. Признание проблемы – половина успеха в ее будущем разрешении. Всякая культура строится на принуждении и запрете влечений.